На короля мертвых потребуется экстренный телепорт. Это обязательно, чтобы выйти из ситуации с начальной. Вот, мы появляемся здесь, в этом месте. И Нас выручает экстренный телепорт. Который я ранее приобрел уже. Вот. И даем кувалду просто королю. Максимально быстро короля убивать нужно. Вот, при помощи кувалд. И потом дам, скорее всего, газ и огнеметы. А очень босс легкий, как бы. Да. Тут даже.. Тактики никакой не надо придумывать Тупо на хп короля мертвых И заклинателя забью И все прохождение, считайте Вторая кувалда пошла Надо максимально быстро короля мертвых убить Чем быстрее, тем лучше Потому что он нас уронит При помощи этих Как называется Сопля вот эта, которая вылезает Из миньонов и из Этих ботов так, вот он съел токсин, поэтому не получится дать ему газ. Поэтому придется огнемет давать. И можно токсин заюзать. Нужно за два хода его забить как-то. Надеюсь, получится за два хода убить его. Ну да, тут без вопросов. Я убиваю его за два хода. У него 112 хп остается. Уже больше, из-за того, что токсин работает. Ну вот, он себя подоронил. В принципе, можно барьеры дать какие-то. И далее нужно придумать, как его добить. Потому что, если я сейчас не убью его, то, считайте, все пропало. Что у меня есть? М я даже не знаю, с чего убивать его. Как вы думаете, с чего можно добить да, реально сложная ситуация. С чего добить его? Во-первых, это перевязка. Мало ХП у меня очень. Во-вторых... Так, я придумал. Два порта. Охранник. Минка. Она... Не знаю. Обезразительный охранник. И охранник его зауронит. И мы должны добить его при помощи, я думаю, Калаша. Сто процентов. Ну, я бы, скорее всего, и так добил его, я не стал рисковать. Потому что у меня бронер, все-таки, видите, у меня перс какой-то необычный тут, но 9 атаки и броня. Поэтому я рисковать не стал. Далее у нас идет следующий заклинатель. В принципе, уже король мертвых уже сдох, теперь нужно аккуратно играть. Под урон не вставать и, считайте, победа будет. У нас не будет уже уронить при помощи этих своих соплей. Остался этот заклинатель, который воскрешает этих вот миньонов постоянно. Травлю его и потом даю газовую. И, и пытаюсь добивать этого при помощи, скорее всего, балка-калаш. Ну и остается один ход у нас Добить его Дальше Газ сам справится с ним уже Так, немножко под уроню как-то его При помощи, наверное, даже а Базука обычно, наверное, и все Нет, Базука не добьет Узишка, наверное нет, все-таки у него остается 10 хп потом. Вот Ой, да, остается 5 хп у него. Вон это, конечно, плохо, но он, видите, помог мне. Красавчик, он помог убить заклинателя. И остаются миньоны. Да, миньоны, конечно, это не очень сильные противники, но у меня-то арсенала вообще нету. Бить их вообще, по сути, нечем почти. Только Черекены, да, дробовик, пастушный и все. Дальше, скорее всего, я буду ускорять видео, потому что тут не, не на что смотреть уже, как бы. Миньонов я спокойно добиваю при помощи различного оружия, хоть оно и слабое, но оно убьет их. Можно же на выносы сыграть тут. Некоторых на выносы можно, так как у меня есть УЗишка. И я 100% его пройду. И получил достижение Истребитель. Итак, начинаю проходить Древнего Призрака. Этот персонаж идеален для прохождения, потому что у него защита от холода. То есть они не смогут нас морозить. А это главное, чтобы мы могли перемещаться. Потому что туча там все-таки нас будет э, преследовать. Так, где этот босс? Вот он. Очень легкий босс, даже легче, чем король мертвых. Вот, Нужно сейчас максимально затравить, быстренько их. Забираюсь наверх, при помощи веревки желательно, средства лучше экономить, они нам пригодятся в будущем. У меня, тем более, их очень мало, всего лишь один ранец и телепорты. Так, попытаюсь минус два затравить, но, скорее всего, не получится, но если вот так балочку поставить с балки... Может как-то призрака заденет, но это не точно Да, как видите, не получается затравить нормально Ну, хотя бы одного затравил Хотел двоих Надеялся, что двоих затравлю Но не вышло Ну ладно, ничего страшного На второй ход затравлю двоих уже Так, забираюсь наверх И травлю Еще вот этих вот прислужников, они не смогут нас морозить так что без проблем думаю перемещаться смогу даже ранцы не нужны и порты если канат есть в принципе а тут они вообще даже не используют базу по ледяную, они чем-то другим атакуют то есть вообще легкий босс, легче Ромео и даже легче Короля мертвых, на мой взгляд то есть Сейчас даю кувалдочку. М нужно максимально быстро убить призрака, потому что он вампирится. Эти-то не вампирится, а призрак вампирится. Поэтому призрака лучше быстрее убить, чтобы не вампирится. Дай кувалдочку. Ну и тут же нас пытаются уронить, но не получается у нее уронить. Сейчас дам, наверное, газовую. Нет, газовую пока рано давать. Сейчас можно, в принципе, встать вот так вот под тучу, чтобы туча ударила призрака, чтобы он просрал вход, смотрите. Да, его туча добивает даже, отлично просто. Я даже не знал, что так можно. Ну, я думал, что... я знал, что так можно, но я не думал, что она добьет его. Ну, я теперь даю кувалду этому. И можно, в принципе, дать по очереди одному газ и другому газ. Тому, кто походил, сейчас газ дам, потому что он может токсин взять, если я дам коту газ, он токсин возьмет, поэтому лучше тому, кто сейчас походил, демону газ даю, и да и все, и парюсь. Вообще, босс очень легкий. Ну, как видите, заморозил меня он, но у меня сразу разморозка сработала, и то шапки, и артефакты. Если бы не шапка, артефакт, то надо иметь хотя бы несколько ранцев. Желательно, потому что, как видите, морозит, а от тучи надо избегать. Ну, В принципе, и без шапки артефакта легко проходится этот босс, так что, даже если нет, в принципе, шапки артефакта просто спокойно. Избегайте урона, чтобы они не попадали по вам Заморозка своя. их в принципе, пройдете даже без шапки артефакта. Они даже не могут ничего сделать, представляете, вот насколько босс легкий, что он даже не может попасть нормально. Меня, То есть за весь бой у меня снял очень мало хп, и то я отрегеню сейчас их. Так, что может тут сделать? Да я даже не знаю, ударю демона как-то, наверное. Не знаю, я ход пропущу, да и еще... я буду что-то делать, пытаться что-то сделать пока этот газ уронит а дальше посмотрим ну вот меня морозит опять но это бесполезно сейчас конечно может не утопить еще но видите не топит ну видите шапка тащит с артефактом так далее можно в принципе зажарить там еще э, туча она меня может зауронить сильное. Я не хочу рисковать. А то Малай мне сейчас заход снимет. Все мои ХП. Я все-таки не знаю, как тут бомбикс. Это же бомбикс, не вормикс. Тут, может, по-другому все как-то отличается. С чем-то может. Конечно, различия минимальные, но они могут быть. Ну, изи вообще, изи. Сейчас, короче... Сделаем вот такой ход. Возможно, даже добьет кота. Но это не точно. Да, кота убили, все. Победа, с первого раза прошел. Две перчатки, кристалл и шапка бесполезная. В принципе, вот такое прохождение. Следующий босс у нас, по-моему, инженер. А вот инженера нужно постараться, чтобы пройти. Этот босс уже не такой простой. Потому что лазеры все-таки там реально решают. Увидимся на Инженере, скорее всего. Инженера я буду отдельно записывать, как и следующих боссов, скорее всего, по отдельности запишу. Посмотрим, как пойдет.